для бизнеса возик это мой самый любимый проект благодаря которому я увидела все возможности нашего проекта века и сейчас поделюсь с вами инсайтами, фишками постараюсь показать результаты с кабинета как инвестированные 65 долларов дали возможность заработать неожиданную для меня сумму и самое главное благодаря этим деньгам войти и заработать в других проектах века, ну и прилично увеличить свой капитал. Почему ProfitBot? Ну, во-первых, потому что очень простой и понятный маркетинг-план, низкий порог входа, высокая доходность, пассивный и активный канал доходности. Как принять участие в проекте? Ну, несомненно, все э, начинается с презентации. Да? Сначала мы узнаем о возможностях, потом принимаем решение, дальше берем реферальную ссылку у человека, который нас пригласил, регистрируемся, покупаем на бирже токен райда и пополняем баланс лишнего кабинета. Все, открываем кабинет. И каждый понедельник мы можем делать или реинвесты, или открывать новые депозиты сроком на 200 дней. Мы с вами получаем ежедневные начисления и можем увеличить свой доход путем реинвеста реферальных вознаграждений. Какие есть варианты тарифных планов? Ну, во-первых, мы можем с вами начать открывать депозиты прям буквально с 10 долларов. И доходность будет 0,7% в сутки. Каждый депозит работает в течение 200 дней. Следующий тарифный план 0,8% от 10 тысяч долларов. И 0,9% от 20 тысяч долларов. Давайте посмотрим на примерах. Да, то есть, допустим, мы с вами открыли депозит на 1000 долларов под 0,7% на 200 дней. То есть, по истечении этого срока мы увидим с вами на балансе 1400 долларов. Да, то есть, доходность его 140%. Если мы с вами открыли депозит на 10 тысяч долларов и 1 цент, то э, тарифный план 0,8% мы увидим с вами 16 тысяч долларов по истечении 200 дней. То есть его доходность 160 долларов. Следующий депозит 20 тысяч долларов. Да? То есть это уже тарифный план 0,9%. И в течение 200 дней мы с вами на балансе увидим 36 тысяч долларов. То есть доходность составляет 180 долларов. Круто, правда? Но это не все. Потому что сила и мощь бота в магии сложных процентов. Что такое сложные проценты и почему нужно реинвестировать? Ну, если сказать простыми словами, да, то сложный процент ⁇ это когда наш изначально вложенный капитал заработал процент, который мы реинвестируем и уже получаем процент от процента. Данный эффект Иштейн вообще назвал восьмым чудом света. Именно поэтому богатые люди становятся еще богаче. Деньги, которые сделаны деньгами, делают деньги. И мы с вами тоже будущие миллионеры. Мы тоже об этом знаем. И главное, используем эту магию сложных процентов. Давайте с вами вспомним очень известный такой исторический пример, когда Бенджамин Франклин завещал по 50 тысяч долларов двум своим любимым городам в и Филадельфии. По условиям завещаниям города могли получить эти деньги в два приема – через 100 лет и через 200. Через 100 лет каждый город мог взять, ну, так скажем, на свои финансовые какие-то там работы, общественные, возможно, да, по полмиллиона, да, то есть по 500 тысяч долларов. А еще через 100 лет все деньги со счета. Так вот, через 200 лет, в 1991 году, города получили по 20 миллионов долларов. И таким образом Франклин очень наглядно показал вот эту магию сложных процентов, когда деньги, которые сделаны деньгами, делают деньги. И давайте вот разберем с вами конкретный пример. Да? То есть вот такая табличка. Возьмем такой более реальный, да, реалистичный пример. Берем с вами 1000 долларов, да, напомню, что курс в кабинете у нас 15 долларов, да, что, в общем-то, дает возможность сделать большие пакеты с большим процентом доходности, да, потому что 1000 долларов по курсу сайта – это 67 райда, а на бирже сейчас курс в среднем 2 доллара. Совсем недавно был полтора. Да? То есть, чтобы прикупить 67 райда, достаточно было 100 долларов. Поэтому нужно пользоваться всегда вот таким низким курсом, не упускать этот момент. И, э, в общем-то, мы не знаем, сколько это будет времени, но нужно не упустить этот шанс. Итак, смотрим внимательно с вами на таблицу. Значит, мы с вами в понедельник открыли депозит на 1000 долларов. В течение 7 дней мы каждый день получаем начисление 0,7%. С да, 1000 долларов это будет 7 долларов начисления каждый день. За неделю мы получим всего начислений на 49 долларов. И когда мы с вами сделали реинвест, то общая сумма наших депозитов уже составит 1049 долларов. И со следующего понедельника, да, у нас получается, мы получаем уже в день начисления 7343 доллара. А за неделю у нас наберется с вами уже 51,5 доллара. И общая сумма всех депозитов составит 1100. Дальше, в следующий понедельник мы сделали реинвест и уже получаем 77 долларов. Вы видите по табличке, как постепенно, постепенно, каждую неделю... Сумма наших депозитов увеличивается. И к концу 200 дня, посмотрите, почти 4000 долларов. Мы только что с вами разбирали пример, да, без реинвестов. Если мы положили с вами 1000 долларов, в течение 200 дней у нас на балансе будет только 1400. А здесь практически в, 4, в, 3, в 3 с лишним раза больше. Круто. Но это не все, потому что мы дальше будем отправлять в реинвесты, и за год у нас будет уже 12 тысяч долларов. А если посчитать, сколько будет через 3 года, а давайте мы лучше с вами посмотрим видео. Внимание на экран. На что способен ProfitBot, если мы будем использовать сложный процент? Возьмем депозит 1000$ долларов в токене с прибылью 0,7% в день и будем делать реинвест каждый понедельник. Интересно, а когда мы заработаем миллион долларов? Намного раньше, чем мы думаем. Мы создали депозит 1000$ долларов 21 июля 2021 года, и достигли капитализации в 1 миллион долларов 21 июля 2024 года. Заставьте деньги работать на вас. Используйте возможности ProfitBot по максимуму.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 Мы создали депозит 1000 долларов 21 июля 2021 прощения, года видимо, и достигли капитализации нет, в 1 миллион долларов 21 июля 2024 нет. года. Ну, Заставьте думаю, деньги работать видели, на вас. Да, видели, Используйте это возможности ProfitBot по максимуму. Да, поэтому давайте вернемся к нашим слайдам. Вот. Обязательно в чат мы э, скинем да, этот ролик. Вообще, он, в принципе, мне кажется, есть в каждой командах. Его можно использовать вообще как презентацию. Вот, потому что это очень хороший подарок, подарок, инструмент, э, да, который можно использовать как презентацию вообще этого проекта. Поэтому э, прошу прощения. Техника вот так. Но, э, значит... Итог да, этого ролика, что в конце концов мы с вами в течение трех лет выйдем на доход миллион долларов. Вот такая вот потрясающая возможность и магия сложных процентов. Но это еще не все, да, потому что у нас с вами есть шикарная шестиуровневая реферальная программа. С первой линии мы получаем с вами 7% от депозитов и реинвестов всех лично приглашенных людей. Когда у меня сын открыл депозит на 300 долларов, прям можно сказать, в эту же секунду в мой кабинет прилетел 21 доллар, и, конечно же, я тут же отправила это все в реинвест. Со второй линии мы имеем 3% от депозитов, с третьей по, четвер... по шестую мы с вами имеем 1%. Итого суммарно, если так посчитать, да, получается 11%, что в общем-то, ну, круто. Но на самом деле это не все, потому что еще у нас есть с вами ранги и премии. И я очень счастлива, что в моей команде есть партнеры, которые выполнили эти условия и получили звания, достигли этих рангов. Это Ольга Плотникова, Марфуга Башикова. Жаслан Зариев, Никита Бощаев. Это огромное счастье поздравлять своих партнеров и радоваться их успехов. Я желаю каждому испытать это чувство. Пусть у вас будет самая зарабатывающая команда, и со временем кто-то уволит себя с нелюбимой работы, оплатит ипотеку и вообще исполнит многие, если не все, свои мечты и цели. Потому что самое главное в нашем бизнесе это люди, это наши партнеры. Но изначально, придя в века, я для себя как-то так сразу решила, что я никого приглашать не буду. Пришла просто как пассивный инвестор. Мы вошли в октябре, кстати, уже очень скоро год, как мы с компанией века. Вот, Мы начали с гильдий, потом запустился акселератор, а дальше ботик. И чем больше я стала изучать эту тему тем все больше и больше влюблялась в возможности этого заработка. И постепенно стала себя перепрограммировать и поняла, что нужно делиться со своими близкими, со своим окружением такими замечательными возможностями. Очень быстро, в течение месяца, может быть полтора, мы с командой 17 человек сделали объем 5000 долларов по первой линии. И дальше по команде один за другим стали закрывать звание, и буквально за два, с половиной месяца команда выросла до 100 человек. Вот, если сравнивать с продуктовым бизнесом, то к такому объему можно идти несколько лет, а в принципе даже можно так и не дойти. А здесь очень быстро с командой мы начали один за другим делать ранги, и это, конечно, очень здорово. Я более 20 лет в сетевом бизнесе, в продуктовой компании. И каждый раз, приглашая людей, мы обещали, что они заработают. Но, как правило, придя в компанию, человек получает продукт, да, который, ну, так скажем, является какой-то такой прослойкой между деньгами. Вот в 90-е, в нулевое, когда был такой тотальный дефицит во всем, это работало. И можно было очень быстро выйти на высокий уровень. Сегодня переизбыток товара на рынке. И чтобы сделать какие-то серьезные продажи, нужно э, достаточно много усилий и времени. А век более короткий по деньгам, потому что реально наш продукт – это деньги. Да еще какие, да, цифровая валюта. И человек, когда инвестирует, он сразу видит свой доход. Да, и получает такую максимальную прибыль э, в достаточно короткие сроки. Потом, опять-таки, если сравнить да, с продуктовой компанией, то там нужно каждый месяц э, выполнять какие-то определенные личные объемы, то есть снова и снова вкладывать новые-новые э, деньги из своего кармана. А здесь мы делаем с вами реинвесты деньгами, которые получили из прибыли, и они дают нам возможность получить еще больше денег. Круто, правда? И вот маркетинг-план, он э, построен очень-очень грамотно. То есть сначала ты научился сам, да, то есть первый шаг э, – партнер, да, то есть вот буквально 10 долларов, все, ты научился открывать депозит. И следующий шаг – научи своего партнера, да, зарабатывать, то есть вот следующий уровень – R1, да, то есть уже твой депозит подрастет, и ты поможешь своей первой линии создать объем, да, то есть на 25 тысяч долларов. Буквально в ту же минуту появился бонус, да, вот эта премия, первая 100 долларов, это круто, это классно. Дальше, следующий шаг, научи своего партнера сопровождать и включать новичков, да, то есть когда уже объем твоей второй линии, 150 тысяч, да, твой депозит соответственно растет, то есть вот, ну и, и так далее, да, то есть вы видите, я не буду повторять, слайд достаточно э, долго был открытым. Ну и, знаете, вот хотела показать вам свой кабинет, чтобы наглядно, да, но ну вы видите, как-то интернет немножечко, подш, этот, так скажем, шутит. Но э, на прошлый вот вебинар я показывала свой кабинет, да, поэтому, может, кто-то помнит, может быть, в записи посмотрите. Вот, но э, я думаю, что вы мне поверите на слово. Итак, значит... У нас ProfitBot стартанул под Новый год, да, то есть в феврале вот мы открыли первый депозит, и я туда инвестировала 65 долларов. Если бы я понимала, как все это работает, конечно, я бы инвестировала большую сумму. Но, да, я всегда так говорю, все, что не делается, все к лучшему. Я рада, что именно так все получилось, потому что это помогло мне осознать, что проект может зайти абсолютно любой и может начать с минимальной суммы, да, и уже на следующий день увидеть какие-то свои первые начисления, выделить 10 или 50 долларов, но это может абсолютно любой, каждый, даже школьник и пенсионер. Итак, вот мной были вложены 65 долларов, и пока на сегодняшний момент заработано 4600 долларов, 4600 долларов. Причем, если бы с вами зашли в кабинет э, депозиты, мы там сразу с вами видим, да, какие у нас депозиты активны еще и какие отработали. Тот у меня соотношение примерно 40 на 60. То есть где-то на 90 долларов уже завершились депозиты, а еще активно работают и приносят доход на 1300 долларов. Вот, поэтому это дает мне уверенность рассчитывать примерно еще заработать 5 а может быть и 6 тысяч долларов да? то есть, ну, просто космос то есть инвестировано 65 долларов а за год заработаю я понимаю примерно 10 тысяч долларов ну где такое возможно века века искандер на самом деле ну просто гениальный человек и с каждым разом разрабатывает все более выгодные и выгодные проекты и вот э, на сегодня я считаю что более выгодно инвестировать в бинарный проект поэтому вот все что заработано да вот эти все райда которые приходят сейчас на баланс я вывожу туда да, потому что мы с вами знаем что э, тот же тарифный план там начинается с 0,8%. процентов да и каждый реинвест он увеличивает ваш один депозит да? то есть вот если мы в ботике у нас каждый депозит работает отдельно в течение 200 дней здесь нет да? то есть когда у нас в ботике даже если мы суммарно выйдем на тысяч долларов у нас не изменится тарифный план да на 0,8%. процентов каждый депозит так 200 дней и отработает под 0,7%. 7 процентов а вот в, в бинаре у нас получается, как только сумма достигнет 5000, все, мы сразу автоматически переключаемся на новый тариф. Потом бинар, он имеет 6 видов дохода, да, то есть там линейный, бинарный бонус. Вот опять-таки, если сравнивать, мы сейчас с вами, да, считали доход, суммарно получился 11%, а там 19%, да, потому что... У нас линейный бонус 5%, потому что я там с первой линии, со второй, с третьей, 10% бинарный. То есть суммарно получается 19%, да, то есть, ну, очень щедро. Плюс щедрейший стейкинг, да, бинарный стейкинг, вот, поэтому, в общем-то, можно сказать, что в бинарный проект я вошла благодаря ботику, да, то есть я ни копейки не взяла из своего кошелька, из своего кармана. И сейчас сумма моих депозитов близка вот там к тысячам долларов. И сейчас моя стратегия как можно скорее разогнать до тысяч, чтобы выйти на вот этот новый тарифный план 0,9%, да, более высокий. И я думаю, что кто находится в чате бинара, вы видите, да, что запущен такой флешмоб. Да, то есть Алексей Скрепов был инициатором. И сейчас каждый день практически лидеры скидывают э, свои доходы. И ну, вы видите, они очень приличные, да, то есть все открыто делятся своими начислениями, и это очень наглядно показывает, что это действительно очень классный э, проект. Вот, и хотя я не покупала на бирже Райда, да, они заработаны все благодаря промо, и я помню, когда Искандер запускал это промо в ботике, я такая думаю, зачем нужны еще какие-то райда? У нас же есть Века, мы же компания Века. Но прошло совсем немного времени, да, и ты видишь, что ты заработал, да, благодаря вот этим деньгам, которые принесли тебе новые деньги. Поэтому нам очень внимательно нужно прислушиваться и следовать всем рекомендациям Искандера, да. И вот на прошлой неделе Сергей Кушнир, который, ну, делился, да, что он был на встрече с Искандером, и он сказал, что мы опять-таки будем скоро удивлены, да, что Искандер будет постепенно приоткрывать вот эту, ну, так скажем, завесу, да, тайны. И мы тоже будем в недоумении, мы не будем понимать, да, э, ну, зачем все это. А только через 3-4 месяца мы поймем, зачем и в дальнейшем, конечно же, заработаем очень большие деньги. Поэтому вот сейчас, вот, ну минимум два, а то и три раза в неделю я вывожу деньги из ботика в другие наши проекты. Да? То есть, мне кажется, сейчас очень важно все веки, которые есть у вас, во всяком случае, вот я с ботика все отправляю на стейкинг в 10.90, чтобы они приносили каждый день райта. Поэтому вы не храните э, просто так, чтобы у вас не лежали да, в кабинете доллары. Обязательно выводите их из кабинета. М -м -м, потому что ну, мы с вами не знаем, в какой момент да, вырастут веки. Вот, как совсем недавно, э, чуть ли не 1,3 у нас был райда и подскочил до 2,5. Да, на сколько процентов. Вот. Поэтому если у вас там на балансе, предположим, 100 долларов, а курс поднялся до 10 долларов века, вы из кабинета вы видите только 10 век вот поэтому э обязательно обязательно может быть на бирже лучше в 1090 чтобы они вам приносили э, начисления и э, также конечно постоянный откуп матриц да наши э, golden ride golden ratio я тоже э, регулярно покупаю ячейки которые вот вывожу из ботика да и таким образом усиливаю и увеличиваю капитализацию. То есть вот все проекты у нас связаны между собой, да, как будто такая целая экосистема в экономике Вот, поэтому изучайте, разбирайтесь, ну и, конечно же, зарабатывайте. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я думаю, можно открыть чат, да. Вот. Вы знаете, Александр, я думаю, на ваш ответ может, вернее, вопрос ответит только Искандер. Будет ли промо в боте? Да, если честно, мы все были бы с удовольствием, да, если бы еще раз запустили промо, или под 0,9%, под 1%, как это было. Это, конечно, очень круто. Но, во всяком случае, вот на последней встрече Искандер об этом не говорил. Да, хорошо, хорошо, Сергей. Вы можете мне в личку написать даже, Сергей, я могу вам скинуть. Я вижу, вопросов больше нет. Благодарю всех за участие. Спасибо. Желаю всем профита, хорошего вечера и спасибо вам за внимание. Всего доброго.